Когда друзья предлагают совет, слушайте внимательно. Из всех искусств, которым стоит научиться, одно из величайших ⁇ умений слушать. Слушайте очень внимательно. Не будьте безразличны. Не слушайте других так, будто хотите, чтобы они замолчали. Не продолжайте слушать только из вежливости, потому что они ваши друзья. В этом случае лучше попросить их ничего не говорить. Вам не хочется слушать. Но когда вы слушаете, слушайте по-настоящему. Будьте открыты, потому что друзья могут быть правы. И даже если они не правы, умение их выслушать вас обогатит. Вы узнаете новые точки зрения. А узнавать новое всегда хорошо. Итак, слушайте внимательно, но решение всегда принимайте сами. С этим относительным пониманием все сразу становится ясно и просто. Обычные люди очень категоричны. Они мыслят в категориях абсолютного. Вот истина, а все, что ей противоречит, ошибочно. Этот подход искалечил всю Землю. Индуисты, мусульмане, христиане – все они борются друг с другом, потому что каждый претендует на абсолютную истину. Но никто не может на нее претендовать. Истина не может быть чьей-нибудь монополией. Жизнь безбрежна, бесконечные ее грани, бесконечные ее пути познания. Сколько бы мы ни знали, все наше знание ограничено. Оно остается лишь одной из частей.